Почему вам надо обязательно зарегистрироваться на крупнейшей крипто-бирже Bybit? Первое, там появился теперь встроенный MetaTrader 4, такая торговая платформа, всем известная, которой разработано много экспертов или роботов, или советников. И в том числе мы также будем показывать в следующих видео, как робот... От нашего партнера работает на этой криптобирже. Второе. Эта криптобиржа не вводила никаких ограничений для стран, участвующих в конфликтах. Крупнейший P2P-сервис. Вторые руки. То есть вы можете покупать криптовалюту без комиссий, с разных банков и банковских карт. В том числе с банков, находящихся под санкциями и в вашей национальной валюте. А еще на этой криптобирже вы можете.. Отменять криптовалюту на фиатные, доллары, евро или рубли. Также у них выпускается своя банковская карта, которая работает по всему миру и куда вы можете закинуть фиатные деньги и оплачивать по всему миру, путешествовать, пользоваться различными услугами. Поэтому это Крипто Биржа для вас. И в этом видео мы покажем, как правильно зарегистрироваться на этой Бирже, используя мобильное приложение и компьютер. Поехали! Three, Здравствуйте, меня зовут Криптоволк и в этом видео я расскажу, как правильно регистрироваться на Bybit, Видите, как настроить безопасность аккаунта, смс-уведомления, как установить Google аутентификатор для подтверждения всех операций, как пройти верификацию, чтобы использовать все возможные функции этой криптобиржи. Не забудьте подписаться на наш телеграм-канал и социальные сети. Ссылка под этим видео. Переходим по нашей реферальной ссылке из соцсетей. Обращаем внимание, что если вы регистрируетесь с мобильного приложения, там необходимо вставить наш реферальный код 51762. Если вы перешли по ссылке, то этот код уже прописан в верхней части. Регистрируется лучше по электронной почте. Совместили капчу. Зашли на email, скопировали код, вставили. И далее необходимо настроить безопасность аккаунта. Вас выбьет снова, спросит подтверждение. И тут самое время установить мобильное приложение, ваше мобильное устройство. В App Store или в вашем магазине приложения скачиваем bybit. Если вы не зарегистрированы. При регистрации, обратите внимание, вставляем галочку «Реферальный код» 51762. Когда регистрация будет также являться по нашему партнерскому коду. Если уже регистрация сделана, то выбираем вход. утверждение, что вы не бот, всегда происходит на бирже Mobit с двиганием пазла. Итак, вы вошли в мобильное приложение и в правом верхнем углу вы видите отсканировать QR-код. Сканируем с экрана код и подтверждаем вход в систему. Удачном сканировании появится зеленая галочка и на компьютере произойдет также авторизация. В правом верхнем углу по глобусу выбираем язык. По аватарке переходим в аккаунт и безопасность. И переходим к усилению безопасности. Смс-аутентификация. Выбираем настройки. Выбираем код страны. Вписываем номер мобильного телефона. Подтверждаем. Чтобы подтвердить введенный номер мобильного телефона, нужно кликнуть Отправить подтверждение на email. Заходим в почту. Берем оттуда код, вставляем, подтверждаем и двигаем катчу. Вам придет смс, ввели в чекбокс. Таким образом телефон подтвердили. Далее снова мы должны войти на сайт MyBit. Сканируем код телефона, чтобы не вводить данные каждый раз почты и пароля с мобильного приложения. Сканировать кар-код нажали, навели фотокамеру на экран и подтвердили. Происходит автоматический вход. Предлагаю продолжить заполнять раздел безопасность аккаунта и выбрать аутентификацию. Без нее вы ни одно действие не подтвердите. Для того чтобы настроить Google аутентификацию, необходимо Скачать Google Антификатор для мобильного приложения. Выбираем настройки. Ввели код из почты. Скачиваем мобильный Google Антификатор. Устанавливаем его. Для привязки Google антификатора есть два способа. Либо ввести ключ предлагаемой системы. Но более удобный способ это сканировать каркод выбираем сканировать QR-код, направляем фотокамеру мобильного устройства на экран и ключ настройки сам пропишется, его не надо будет вводить руками. Заходим в Google антификатор, который привязался и вводим его код. Любая привязка, в том числе и Google идентификатор, так как вы зарегистрировались по e приходит код на ваш e Берем код, вставляем э, всплывающие просто Сканируем QR-код и входим на сайт Bybit. Заходим снова в аккаунт безопасность И начинаем проходить верификацию KFC. Базовый уровень пройден при регистрации и верификации телефона и почты. Проходим уровень Live 1. Можно это делать с компьютера или с мобильного устройства. Если вы выбрали с компьютера, выбираем страну регистрации нас в нашем случае это клиент из страны Россия выбираем тип документа, далее, и загружаем скан паспорта, если это вы делаете с компьютера, с компьютера. Мы покажем как это делать с мобильного устройства, выбираем вариант мобильного устройства, справа вы видите мобильное устройство. В нашем случае это iPhone. Кликаем Сканировать паспорт. Разворот паспорта. Делаем снимок. Следим, чтобы все края документы попали в изображение. Все данные видны, подтверждаем. Далее он предложит верифицировать лицо помещаем. Вовал лицо. Моргаем. Двигаемся. И таким образом первый уровень верификации у нас пройден. Этого вполне достаточно, чтобы работал P2P-сервис, основные сервисы работали. Поэтому на этом мы остановимся. Как видим, все основные данные, которые необходимы для полноценной работы торговли, мы настроили. Итак, вы посмотрели это достаточно подробное видео. Криптобиржа Bybit дорожит своей репутацией, всегда соблюдает меры безопасности на высоком уровне. Поэтому при регистрации и верификации вы можете смело предоставлять свою персональную информацию, не беспокоясь об ее утечке. Надеюсь, вам Понравилось это видео, мы достаточно подробно все рассмотрели, крупулезно, и у вас не, не останется белых пятен при прохождении регистрации, верификации и настройки безопасности вашего аккаунта. Подписывайтесь на Telegram, на наши соцсети, YouTube, ВКонтакте и своевременно получайте новые инструкции и контент по криптовалютам. С вами был Криптоволк. Всего вам самого доброго. Three, two,